Друзья, всем привет! В сегодняшнем обзоре квартира с ремонтом в жилом комплексе «Вишнёвый парк», который находится в микрорайоне Макаренко. И начинаю я свой обзор с Краснодарского кольца, который сейчас на ваших экранах. Первый съезд сейчас справа – это пошла улица Донская. Это съезд на улицу Конституции, следующий на улицу Пластунская, то есть завокзальный район. А это дорога на улицу Транспортная. С правой стороны был семейный магнит. Сейчас мы поворачиваем на улицу Пластунская. Отсюда и начинается микрорайон Макаренко. Вот там на горизонте слева виднеется жилой комплекс один, два, три. Средняя стоимость, там, 250 тысяч за квадратный метр. Мы сворачиваем на улицу Макаренко, там же улица Абрикосовая. Вот здесь по правую руку, видите, такое здание, Пластунская 8 Г. есть такой неплохой ресторанчик, Вавилон. Очень даже рекомендую, красивое там место. Бассейн с рыбками, бассейн, где можно покупаться, в общем, классное заведение. Когда я начинал заниматься в центре Бубновского, тогда спортзал у них был в этом здании. Было классно наблюдать на все ландшафтное озеленение, которое украшает ресторан Вавилон. Вот это местечко называется ну, центром микрорайона Макаренко, с левой стороны Сбербанк. Если мы свернем на улицу Абрикосовую, там будут всевозможные Магазинчики, в общем, такое инфраструктурное местечко. А мы двигаемся по улице Макаренко. С левой стороны один из детских садиков. Микрорайон Макаренко очень богат инфраструктурой. Если не ошибаюсь, здесь три гимназии. Две или три. Множество детских садиков. Есть кинотеатр, есть храм. Широкие асфальтированные дороги. Мне также нравится этот микрорайон, собственно, как и Бытха. Вот. Но здесь отличие какое. Во-первых, здесь гораздо меньше пальм, всякого рода хвойных деревьев. Поэтому я считаю, что зелени здесь незначительно, но меньше. Ну и до моря, конечно, отсюда пешком вы не дойдете, как с микрорайона Бытха. Райончик также расположен не совсем на ровном месте как бы вам хотелось. Но все так относительно. Иду по Абрикосовой, сверну на Виноградную. Интересно, где Юрий Антонов нашел здесь улицу Виноградная? С левой стороны был храм. Макаренко тоже в большинстве своем состоит из старых домов, панельки, хрущевки. Но есть и хорошие новостройки. В одну из них мы сейчас едем. Это жилой комплекс Вишневый парк. Вот он с левой стороны на ваших экранах. Ну что ж, будем искать парковку. Итак, я на месте. Вот он, живой комплекс Вишневый парк. Хорошо, что прямо возле дома, смотрите, автобусная остановка с парковками, конечно же, полная очко, а мягко говоря, скажу я, да, потому что вы сюда не заедете, не припаркуетесь. Парковку здесь нужно только выкупать. Хорошо, что на территории есть какая-никакая детская площадка если вы будете делать здесь ремонт смотрите есть подъемник для вас скорее всего за отдельную плату смотрю есть парковка для великов но она-то хоть бесплатная наверное вот там внизу новый Сквер. Поставлю, конечно, сейчас несколько кадров с коптера, когда мы делали видеообзор по жилому комплексу Южный парк. Вот, взгляните на эту красоту. Хорошо, что есть спортивные площадки. В общем, этот сквер заменит вам тропу Теренку, которая на Бытхе. Ну, неплохо получился Вишневый парк. Это заезд на подземный паркинг. Сколько стоит парковка, я не уточнял. Как видите, дом стоит на горе. Вот въезд. Ну, неплохо так симпатично получилось. В доме есть магазин красно-белая, магазин пятерочка и с бесплатной парковки только вот этот пятачок. Хорошо, что здесь можно закатить коляску. Тут не скользко. Короче, пандус. Здесь есть консьерж. Все чисто, прямо так Здорово. Видеонаблюдение. Цветочки. Лифта. 2. Маркируйтесь. Итак, заходим в квартиру. Это компактная двушка 48 или 48,5 метров. В общем, такая прихожая. С левой стороны вместительный шкаф. Тут вот еще пространство осталось. Такая светленькая квартира. Большое зеркало. Сейчас здесь гардеробная. Ремонт абсолютно новый, как вы догадались. По всей квартире теплые полы. Совмещенный санузел. С ванной, как многие из вас любят, не душевая кабина. Все коммуникации центральные. Так, зеркало с подсветкой, на всякий случай водонагреватель. Двухконтурный газовый котел, поэтому коммунальные платежи будут минимальные. Это кухня. Тут спряталась посудомоечная машинка. Тут двухконтурный газовый котел. Плиту решили оставить электрической. Значит, первая небольшая спальня с таким вот полусветом. Не знаю, сколько она квадратов, но она есть. Тут тоже теплый пол. оттяжные потолки, все в светлых тонах. Ниша под шкаф. Вторая спальня. Зона ТВ здесь очень хороший вид. Тоже теплый пол. Установлен кондиционер, такая вот люстра. Вот так еще покажу. И балкон где можно поставить ротанговую мебель, где поют птички, и вид, который уже никто и ничто вам не перекроет. Вот там находится 44-я гимназия, в общем, 6-я гимназия еще имеется в микрорайоне Макаренко, и 15-я гимназия. Повторюсь, микрорайон Макаренко – очень инфраструктурный район. Итак, это была двухкомнатная квартира с ремонтом в жилом комплексе Вишневый парк. Ценник здесь начинается от 190 тысяч за квадратный метр без отделки. Данная квартира стоит 10 миллионов с разумным торгом. Готов ответить на все вопросы по телефону, которые появятся на ваших экранах. Не забываем поставить лайк, ведь это совсем не сложно. Подписывайтесь на канал, если до сих пор этого не сделали, в Инстаграм, Там тоже очень много вторичек. На ну, меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.